вечер продолжаем радовать нашу винтовку hadsan it 4410 всевозможными ништяками которые приходят к нам из китая практически каждый день сегодня это сошки вот такие тактические сошки очень приятные в изготовлении. качественно изготовленные из алюминиевый и алюминиевый сплав на сайте у продавца написано, что это авиационный алюминий. Под планку вивера. Вот так они в состоянии разложенном. Фиксатор можно раскрутить. Вот так они изменяют свою длину. Вот тут подпружиненные ножки получаются, подпружиненные. И вот этим фиксатором, вращая его, можно на нужной длине ножку зафиксировать. Складываются они путем нажатия на вот такие сбоку. Вот такие. Защёлки. Тоже металлические. Вот так они в сложном состоянии у нас выглядят. Стоят они около 900 рублей. Включая доставку. А, учитывая цены в наших магазинах на подобные вещи, экономия в 2-3 раза. Попробуем установить их на нашу винтовку. ставим их ножками вперед, чтобы рука не цеплялась при удержании винтовки за Звонок Замок здесь быстросъемный. То есть вот так рукой можно спокойно их поставить. Вот они чуть дальше чуть дальше вот так они выглядят в разложенном состоянии на винтовке вот такой вид приняла наша винтовка Дальше сюда едет тактический фонарь, который будет установлен вот на эту планку сбоку. И я думаю, на этом пока модернизация, вернее, оснащение навесным оборудованием нашей винтовки будет закончена. Хотя есть мысль перенести вот эту антатку для ремня вот в это место. Как-то установить ее надо будет изучить тему. Для того, чтобы можно было прицепить тактический двух- или одноточечный ремень и носить его, эту винтовку, вот в таком виде. Раз она в тактическом исполнении, значит ремень нужно использовать тактический. Потому что если прицепить его сюда, центр тяжести перевесит винтовку и она будет висеть стволом вверх, тогда как тактический вариант. Это она должна вот висеть стволом вниз у нас на ремне. Ну, посмотрим. Время покажет. На этом прощаюсь. Спасибо за внимание.